Всем привет! Меня зовут Дмитрий и этим видео я даю старт рубрике «Советую игру». В ней я расскажу об играх, которые занимают особое место в моем богатом игровом опыте. Честь задать нужный тон я оказываю игре LA Noir. Она выполнена в жанре «Головоломка» и в сеттинге «Американский детектив 40-х годов». Игровая площадка является большим цельным куском пространства в виде города лос анджелес в некоторые апартаменты порой можно и нужно будет зайти. Игра состоит из отдельных головоломок, которые сценарием плавно объединены в сюжетный режим. История повествует о пути детектива, а каждая головоломка это преступление, которое тот должен раскрыть. По мере прохождения сложность головоломок растет, поэтому советую внимательно следить за нитью повествования. Для удобства размер субтитров можно увеличить. А выбрав меню паузы пункт «Журнал» можно повторно прочесть упущенные из внимания реплики. Для решения головоломок есть две основные игровые механики — поиск улик и допрос. Улики могут быть вещественными, например, орудие убийства, и невещественными — показания свидетеля, полученные в ходе допроса. Суть допроса заключается в поиске наиболее успешной диалоговой цепочки. Из раза в раз детектив задает вопрос из своего списка, Допрашиваемый отвечает, после чего перед детективом встает выбор. Поверить словам фигуранта, усомниться или обвинить того во лжи. Для последнего пункта понадобится определенная улика. Если ранее игрок эту улику не нашел, то подозреваемый успешно парирует столь необдуманный выпад. Если ложь на лицо, а доказать ее нечем, то подает вариант усомниться. Детектив аккуратно надавит на подозреваемого и что-то из него довытянет. Вариативность диалогов делает прохождение индивидуальным. Влияние игрока на исход дела тоже разнится. В большинстве дел успех — это заслуга игрока, но в важных для сюжета делах разработчик чуть ли не за ручку ведет до цели. Тем не менее, сценарий прописан так, что не получится слету отличить один тип от другого. Личным провалом может оказаться и закрытое дело. В конце каждой головоломки работа детектива оценивается, Игра выводит статистику по уликам и допросам и делится подсказкой для повторного прохождения дела. Вне зависимости от ситуации я советую отказаться от прохождения по гайду. При желании найти идеальный путь прохождения, лучше отложить игру и вернуться к ней позже с новыми силами. А в сложных вопросах тратить накопленные очки интуиции, которые немного облегчают выбор. Пройти игру повторно через недели, месяцы или годы это гораздо лучше, чем лишаться столь уникального опыта. В настройках игры я советую отключить подсказки. Это уместная опция, но она же и сводит на нет главные достоинства игры. В LA Noir нашлось место и элементом другого жанра — жанра экшен. Перестрелки, драки, погони и преследования нередко возникают в ходе дела, а также встречаются по всему городу в виде небольших дополнительных заданий. Их можно выполнять как в сюжетном режиме, так и в режиме свободного перемещения после прохождения. Русские субтитры есть не на всех платформах. Ими обделено первое издание игры, вышедшее на консоли PlayStation 3 и Xbox 360. Пожалуй, именно этот фактор не дал игре заполучить широкую аудиторию в русскоязычном сообществе. Вот такая вот игра LA Noire. Благодарю за внимание и желаю приятной игры. OS Для дополнительной глубины погружения в атмосферу Лос-Анджелесского Нуара. Советую посмотреть экранизацию новелла Джеймса Эллера Секреты Лос-Анджелеса.